Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Дэн, я на Games. Мы продолжаем с вами играть в криповые истории Ингрид Пенс, у нас дальше идет прохождение У нас дальше идет прохождение, короче, мы за Ингрид провалились в ад Мы прошли очень много глав, нашли очень много всяких разных секретов Что за дупло? Хотел пошутить про бывшую, но не буду Так, мы, скорее всего, попали опять к совам Мы этих сов уже видели один раз мы этих сов видели, когда играли. Так, какой-то секрет есть, видите. Значок Канохи из Наруто. Вращения никакого не происходит. Значит, нам нужно будет, скорее всего, что-то поставить. Ага. Понял. Значит, будем подбирать сейчас лифт. Скорее всего, лифт таким образом будет там ездить. Так, глаз нас не пустит, потому что перья мы сбросили. Ладно, давай наугад. Есть, ну, что-то здесь должно будет подойти нам. Ну. Что-то должно будет подойти и что-то все-таки вызовет нашли. Mm -hmm. Ничего не произошло. Давай дальше. Mm -hmm. А что, если здесь последовательность какая-то определенная? Но я на стенах ничего подобного не вижу Тоже ничего нету На стенках я ничего... Да, ну тут скорее всего соу, вон они танцуют со своими ловцами снов Ничего не происходит Так я подожди, я уже дошел практически до последнего Интересная загадка Я так понимаю, вот такой вот есть ползунок И он должен добраться, правильно? Но ничего не происходит Давай вот так, может, попробуем Не, ничего, ничего не загорается Совершенно Ладно, возможно, что-то пропустил Тут только кость лежит На картинках Ну, на картинках ничего Тут цветочки Может, с цветочками что-то надо сделать? Нет, цветочки мы тоже не трогаем А может, в дупле что-то будет лежать mm -hmm. в этом? О! Да, не заглянул сразу Так, стоп, подожди. Давай-ка мы откроем. Нет, здесь шар не просунуть. А если мы шар поставим сейчас вон в ту ячейку... Опа, есть. Есть контакт. Так. Что это было сейчас Возможно, мне нужно теперь на мастерскую переключиться Хорош Стоп, отпускай Пойдем Ладно, первая загадка такая Немножко непонятная была о, -о, -о исходу совы Пошли наверх тихонько Вон еще один шар, который мне нужен Видите? Подожди, я спрячусь Сейчас он еще раз пойдет за цветочком Мы попробуем что-нибудь у него со стола украсть Что-то я украл. Вот смотри, сейчас он пойдет за цветочком. Мы попробуем его со стола что-нибудь свиснуть. Я украл ловец снов. Похоже на бочонок с синей краской. О, бежать! Они меня может не трогают совсем просто даже. Так, этот поднимается сейчас наверх. Бочонок синей краской. А что мне нужно сделать в бочонке? А там вон, есть какая-то лопатка. Нет? оп оп оп оп оп оп оп оп оп Или мне нужно их усыпить? Так, я спущусь сейчас вниз. Что я еще подобрал? Ага. Бежать. Мне нужен вон тот красный шар. А если я сейчас заменю то, что он сделал? Что-то еще было наверху, нет? Нет, больше ничего нету. Спускаемся вниз туда. Я думаю, мне нужно заменить вон ту конструкцию на свою. Я спрятался. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Опа, я куда-то прошел? А нет, я спрятался. Хитро придумано А если я сейчас этот цветочек Прямо краской и замажу Я подожду когда он уже Следующий раз сделает Но Вообще мне как-то Наверх подняться Так он забирает цветок Хорошо Я думаю, я все делаю правильно зачем там мы же цветок облили, правильно? Скорее всего, он разругается или что-то еще такое произойдет Либо то, что сверху его вызовут, типа, что то за херня Забрал шарик? Он к нему идет? Надеюсь, не ко мне. Да, он идет к нему. Что за безумие поднимают? Вот это он в шоке Капец, я жесткий а Я просто филину голову разбил я могу сейчас он там как раз-таки сбоку спрятаться? Давай. смотри я сейчас спущусь вниз мне кажется у меня были другие пути для того чтобы это сделать а не грешить правильно да я только что согрешил я думаю можно было да можно было что-то сделать по-другому ну ладно ты чего так вырядился? А мы знакомы. А, это другой? Уже забыл? Мы же с тобой играем в игру. А, это, видимо, мой кузен развлекается. Вот же бездельник. Так их много Ясно. маленьких таких. А ты чего здесь делаешь? Тебя там потеряли. Сокровища еще. И как успехи? Ты нашел кое-что. Теперь осталось найти выход. Ты часом не знаешь, где он? Мы как раз-таки тоже Хотела его ищем. Хотела то же самое у тебя спросить. Ах, в рот мне перья. Вот же филины сануты. Замуровали в рот мне перья. Ходишь здесь голодный, без сна и отдыха. Да, странные они какие-то. Так что за сокровища? А все тебе знать а надо. Не, зачем девчонкам это знать? Похоже на а моделька какого-то. Найся со своей банкой. Похоже на какого-то мотылька Куда теперь он едет? Воу-воу-воу-воу Так, что-то с книгами связанное Хорошо, двинули Скорее всего, какая-то библиотека. Вау. Неплохо. Вот это он бедолага. Череп. Бери с собой. Опа. Знакомая личинка. Из которой бабочки растут. Металлический предмет причудливой формы. Ой, мне кажется, я зря туда сейчас залез, да? Да, походу зря. А если я сейчас его поставлю? Подожди, а если я сейчас его поставлю... как-то особо и не расстроился так, смотри, у меня есть вот сюда предмет что если я сейчас сделаю вот это вот, смотри, Серб. хорошо забираем серп, короче, это загадка если филин идет сюда, в эту сторону Соответственно, я могу Поднять вот эту часть А вон там есть металлический шар Но нет, я неправильно сделал Смотри Я сейчас ставлю этот обратно Этот ставлю обратно сюда И этот ставлю обратно. Сейчас этот забираю. Он идет сюда. Я обхожу его с другой стороны. И закрываю его здесь. А вон шарик, который мне нужен. А зачем я его закрыл? А зачем я его закрыл, как я теперь пролезу? Мне надо да в ту сторону Блять, поймал меня Мне надо было просто обойти Давай-ка пока вниз. Так, первое, это череп. Серп у меня остался. Вот первый череп. В черепе был один из ключиков. Ломай его, разбивай. Короче, тут нужно просто логически посчитать, что куда кого делать. Так, одна шпилька у меня есть. Теперь спускаемся вниз, залазим на ту сторону. Нам нужно главное его отвлечь и перейти туда. Залазим теперь сюда Ставим шпильку Вот они придумали, конечно, себе этот загадок Теперь берем Ключик забрали Он сейчас пойдет к нам сюда Мы, естественно, просто уходим Сейчас спускаемся вниз. Поднимайся наверх, блядь. Ой, ух напугало меня. Раз ключик. Идем наверх. Правильно. Тут плющ, но у меня есть серп <звы> Книжка Опа, а вот и шар Но у меня есть возможность сразу два шара получить Правильно? Ну что, вон там вон еще один есть А видимо нету Я вот сейчас прав... понял, что я профукался Мне нужно было вон тот забрать <реклама> Ладно, давай еще раз Смотри, я забрал Я забрал ключик Теперь мы этот активируем сюда Идем сюда Забираем вот этот шарик Теперь в чем фишка? Сейчас спускаемся вниз или наставим между двух дверей сами убегаем наверх и ставим ключик здесь все у нас есть два камня и мы вроде бы как ничего плохого не сделали ну и ключиков у меня больше нету все Филин пусть гуляет мы возвращаемся назад ставим два камушка один? Куда он поедет? Ванная, да? Ну, очень похоже на ванную комнату И у нас есть второй камень Куда едет второй камень? тоже понимать надо куда двигаться. Это похоже на светящийся камушек, как вот этот, который стоит. Куда пойдем сначала? Давай сначала пойдем на светящийся камушек и на ванну. Пошли на ванну. Возможно-то у меня чего-то не будет. А, это не ванна, это лежанка, чтобы спать. Вон, смотри, мальчики спят. Интересно, они спят или уже умерли? Я думаю, они спят. Интересно. И просто, и как и тогда было, что их сон поглощается. Сосредоточиться не в филин хуилин а -а -а -а -а -а. я понял как их выключить сосредоточиться невозможно а как мне филина выгнать Тут девочка Получается, мне нужно сначала избавиться от филина О Сука, нет У меня душит? А, он меня душит Я думал, он меня в мир снова закинет Хорошо Пойдем сначала туда, не в спальню Пойдем к камушкам Посмотрим, что камушки нам дадут С разберемся Нужно подождать, пока он идет в другую сторону Так, ну тут что-то интересное Ой Трахнул меня Смотри, вон камень, который мне нужен, кстати. Так, я спустился вниз. Тут какой-то... Какой-то рычаг, но он не работает. Бля, он ко мне идет. спрятался просто пошли нет бежать бежать бежать бежать бежать бежать бежать Я украл камушек. А если я могу там же активировать этот камень? Чтобы он стал светящимся. Какие-то другие ванны, да? Какой-то другой сон. Вот там, где мы были сейчас, там делают светящиеся камни, правильно? Расстроился немножко бедолага. Что он может просто уйдет отсюда? Оп-оп оп. Так, он будет теперь смотреть камень, а, а, сходить камень, осматривать. А он на счетах пересчитывает что-то или нет? И музыка веселая подъехала. Давай, включай. И вали отсюда нахер. Пера горят каких-то. А зачем они подсвечены, я не знаю. Бляха. Опасно. Так, там три пера горят. Пусть я дальше своими счетами балуется Поршен вонючий. О, тут загадка на миллиард. Подожди, надо аккуратно это делать. Я увидел только три пера. Мне кажется, там не только три пера были. Он сюда будет заходить? Конечно, камень же появился. Сосредоточиться невозможно, пока этот филин рядом. Как мне от этого филина избавиться? Сосредоточиться невозможно Пока этот стилин угу. Так что, ну тогда получается Может мне нужно пойти в следующую ванну? Давай мы в эти попробуем сходить в Мастерскую мы точно прошли на всю На максимум Блять, поймал меня. Надо что-то делать с этим филином. Вот тут очень большая локация, интересная, конечно, но я не знаю, как мы будем ее проходить. Сосредоточиться невозможно, пока это. Так, насчет филина я понял. Пусть идет в ту сторону, а мы пойдем назад. Пока он в недоумении. Тихонько. Быстрее. Так, у меня есть лестница. Я могу ему ловец снов повесить. Получилось Все, мы сейчас сможем детей спустить Давай-давай, пернатый, укладывайся Так, хорошо А теперь мне мне кажется, у меня есть его посох, Да? Либо его камушек Да? Мне нужен был его камушек Гениальное просто а если мы детей спасем? Это может на что-то повлиять? Я не знаю как Наверное просто выключить все надо А ну видишь все тише и тише о, видишь, все темнее и темнее Нет О! Выключил! Я смог выключить Я спас девочку Эй, стоять! А куда она исчезла? сам посплю Ладно, что. -то. так у нас еще есть пара детей которых надо спасти а почему они исчезают они же живые почему они спрятаются? или здесь только их души остались Тут, это конечно вопросики на самом деле выключать несложно давай-ка эту вниз Хоть что-нибудь будет начнет отпускать, нет. О, начало. Тут без вариантов пока. Нет. Сюда. Стоп, сюда. Есть. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Нет? Значит, не этот. Какой-то из камушков нужно подвинуть в другую сторону. Вот он. Так, еще, на... еще один ребенок спасен. Но и опять же, он растворяется. Эй, ты куда? Я тоже так хочу! Куда ты хочешь? Они, возможно, мертвые, просто души. Так, мы спасли двоих где? посмотрим на ручки. Ай! О, добрые поступки засчитываются, хорошо. Добрые поступки засчитываются. Супер! У нас есть теперь еще один камушек. Значит, нам нужно отправиться в следующие ванны. Славно не... ты проучила этого филина. Продолжай в том же духе. Спасибо, Милки. Выйти все равно не удалось. Давай сыграем в игру. То быстрее найдет выход я думал он не любит как играть в игры. Ваши игры что же ты раньше выход не нашел а играть было не с кем бля мне эти коротыши, блядь вот это хороший файл -спа был детка так мы идем сейчас в эти ванны Ебать. еще за жесть Они поглощают детский сон Правильно я понимаю? Мне нужно когда Филин уйдет в другую сторону Пошли Блять, поймал меня. Ты че, ублюдок пернатый? Вообще херел. А, он пошел с от центрального к этому. А только потом пошел к тому. Беди, беди, Ингрид. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, я сломал вентиль. Хорошо. Ой, я могу поставить его здесь. Что он делает? Открывает мне еще один проход. Скорее всего, на этаж выше. долго его ломала. Очень долго его ломала. Да как так-то? Этот мы прям быстро сняли. А -а -а -а -а -а. Давай, давай, пернатый. Нюхай бебру. Так, так, я теперь перемещаюсь быстрее гораздо. Открывай. А я забрать его не могу? А если он сейчас снимет этот вентиль, я опять его заберу. Можно так сделать? А -а -а -а! Давай птица кукарекой Вот это у него сейчас истерика начнется. Вентиль. Тихо. Что-то пошло. Он не успеет, да? Ну давай, пушка, хорош Пушка, гонка, самогонка Мы спасли детей У меня было 19 хороших дел на руках Сколько сейчас? 22 Ой, Хорошо, это мы молодцы, кстати а Зачем я это сделал? Я что-нибудь получаю здесь или нет? Пойдем-ка пойдем чекнем филина Но у меня ни вентиля нету, вообще нифига нету. Но, насколько я понимаю э, Вот это помещение, оно наоборот подпитывало все Это как реактор был в дереве, правильно? Ну, похоже на это То есть, по факту, если я сейчас вернусь туда-назад вот это бабах ты устроила Я восхищен Хороший гремлин, не мне нравится Вместо того, чтобы шпионить за мной Ты бы лучше выход искал А я уже и уходить не хочу За тобой наблюдать интересно Так он на месте сидит, он с нами не ходит Как он наблюдает Классный фейспалм, детка Так, теперь вернемся к камушку Если энергии нету, то возможно и здесь Как-то по-другому теперь все работает Да О чем я и говорил А нет Камень раскололся, смотри Так, еще один есть А вон еще один стоит, я вижу его не найдет меня а, -а, -а. нюхай бебру, филин. ой давай включай свой агрегат а все а не работает? И что мы будем с ним делать? А, он расстроился Бедняга Даже немножко как-то жалко его теперь мне филин не мешает правильно правильно теперь мы можем спокойно поставить здесь янтарь Так, а теперь время решать загадки смотри там он горит 6 перьев так что мне может везде на сделать чтобы они были частично заполнены. Нет, да? Давай вот так. Ага, только два могут быть включены Только три могут быть включены Ну точно, наверное, не эта лапка Она какая-то странная Ну, что-то заполняется Бля, я не понимаю вот эту загадку Максимально Может, она должна типа по количеству, где больше, где меньше заполняться? М? Где меньше всего наполняется? По-моему, вот эта лапка. Правильно? Но ну, здесь много наполняется. Нам больше всего. Опа, один символ есть. Подожди-ка. Один символ есть. А, я, кажется, понял. Этот на дне? Может, вот этот тогда? Нет, не он. А, так подожди. Надо, ну, наверное, какой-то конкретный символ заполнить. Так? Только какой? Какой? А, смотри, мне нужно заполнить вот этот. Все, я понял. Этот убираем? Этот убираем. Подожди. Заполняем вот этот. Так, не этот. Так, пробуем с этим. Тоже не этот. Этот выключаем. А может быть и два символа, правильно? Тоже нет. Выключай. Может, здесь перебор, может, надо те, которые рядом с ним, а надо все включить. Да мне не нужно всем. Я так понимаю, мне нужна энергия конкретно на один. Правильно? Конкретно на один нужна энергия. Тоже нет, не идет. заполнился полностью Ладно. Бля, я короче я просто камень переставил в другую ячейку и все оказывается имущество не надо было так мне к этому фильму не нужно я скажу самая наверное большая глава из всех что были мы в прошлый раз 6 глав прошли за за серию а тут за одну серию Ой, подожди, а за одну серию одну главу но очень добротно скорее всего это будет выход а нет похоже на какой-то трон Блять, мне только трона не хватало. Будет вообще просто забей. Пойдем. По привычке на эскейп нажимаю, типа выйти выход из действия. Давай-ка выйдем отсюда. оказался я сел на трон короля и оказался здесь <плес> здесь какой кошмар <плес> слышали <плес> мелодия слышим да Не-не-не, точно не это. сейчас еще раз послушаем mm -hmm. пластинка помните где пластинка была Я думал надо эту музыку слушать а оказывается нет По-моему, в этих комнатах был Филин, у которого был граммофон. Да, да, да, слышу. Граммо... Здесь был. Давай послушаем. 4, 3, 2, либо 4-3-2, либо 4-2-1 Пошли Сейчас мы сразу запомнили, запомнили последнюю мелодию Ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту -ту -ту -ту -ту -ту. Все, вот мы сейчас ее слушаем Если это единство, то 4-2-1 Потому что пятый был не такой Пятый был точно не такой я думал эту музыку надо слушать. Ну-ка. Не, не это. О. Значит, скорее всего, 4-4, 3-2. О. Давай 4 Пром 4, 2, 1 Ну это точно было И вот это Нет? А если заново зайти? Сюда. А нет, я сейчас на записи послушаю песню Нет, не то Ну-ка пятую Так, я сейчас на записи послушаю песню э, Я послушал, если я правильно послушал, то получается два получается четыре и пять о фуху хорош так ну под поднимай мне с ним делать? И что же здесь сделать? Наверняка есть подсказки в других комнатах. О! Перья, наверное. Ладно, пошли искать. Так, мы спустились. А, Видимо, мелкий свалил. Пронера все-таки нашел способ сбежать со своей дурацкой банкой. Да ладно, не ругайся на него. Эм, Пойдем-ка в библиотеку. Ну, если это мудрость, то логичнее, что это будет в библиотеке. Хотя, возможно, у нас здесь и на стенах есть. Так, опять филин со своей. Бля. Давайте я, наверное, так зайду посмотрю, чтобы время не тратить. В общем, э, в книге Филина был э, похоже Ромб, месяц, череп и по одному перышку висело. То есть можно добавить еще, но нет, там было вот так вот. Насколько я, если я правильно понял. Мы сейчас пойдем посмотрим, будет неправильно, пойду еще раз пересмотрю. Блин, надо было скриншот сделать. Дурак. Сука, бестолко, бестолковое сознание, блядь. Я думал, я замечаю все, запоминаю все, и, но похоже, что нет. Ой. Дебил. Я же говорю, что дурак. Как можно было забыть, опустить ловец снов? Данечка, ты подводишь. Подводишь, результаты будут плачевными. Просто, а где их король? Я так понимаю, это трон. Ну, похоже на трон. Ну выглядит именно так. Просто, где король? Не, надеюсь, я все правильно собрал. Вот по ночам бы так засыпать, да? Цены бы не было. Ну, надеюсь, я сделал все правильно. Понял? Пошли опять к фильму. Как я мог только отпростоволоситься? Я вроде, я, я был уверен, что я все сделал правильно. Так шли опять в череп А что? А, а как? Так я же здесь был, в смысле опять в череп? Локация перезагрузилась? <звы> как это работает? <звы> Ладно Может из-за того, что мы погибали Локация перезагрузилась? Но я в этой локации тоже погибал, ну и что? Ладно, я с вами Мы еще раз пройдемся Я был уверен, что я посмотрел правильно Он же не мог измениться Взять, просто измениться Это как неправильно, я считаю Все стрелочки у нас что указывают? Вот, это, который э, на второй странице, видите, типа погружение в сон, типа провалиться в сон. Ромб, треугольник. Ой, ромб, месяц, череп. А, без перышек, наверное. Или спе, подожди. Может, без перышек? Пошли без перши попробуем Ром, месяц, череп Ну, все правильно я сделал Давай перши уберем Ты постой, по поговори пока сам с собой Развлекайся Сейчас попробуем ром, месяц, череп Большая локация, очень. конечно, очень большая Ромб, месяц, череп. Ну, все правильно у меня сделано. Может из-за и правда? Может есть другой ромб месяц? Или мне каждый нужно попробовать Давай попробуем Вон, ромб, месяц, череп Еще есть тут какие-нибудь? Ромб, месяц, череп Давай уберем перышки А как узнать, сколько перьев надо? Непонятно запрыгивай не я выпущу всю серию потому что хочется понимать чтобы все видели чтобы знали что как проходить через наше мучение наровоучение появляется на куче говна да нет блядь. не это ладно сейчас будем искать верный вариант она мне только что подсказала, что она видела светящиеся перья где-то на стене. Помните помещение, где мы разогревали камушек? Там шесть перьев светилось, правильно? Давай попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, на стене было... Стой! Я забыл опять опустить. Ой, тупое создание. Она сказала, я видела светящиеся перья где-то на стене. Я помню, там было 100% 6 перьев. Здесь мы нажали 6 раз. Если не получится, ну... Знаете, я не знаю, что делать. Да. Но просто в книге все стрелочки указывают вот на это. Но если все стрелочки указывают на это... Скорее всего это правильный вариант. Да. Смотри, уже даже по-другому работает. Глава седьмая, кошмар. Я на целую главу О -о -о -о -о -о -о. пизда здоровую седло.